Добрый вечер! Спасибо, что пришли. Я хотела бы поговорить с вами про такое явление, как антибиотикорезистентность, то есть устойчивость к антибиотикам. И начнем нашу лекцию мы с небольшой историей, которая произошла в августе 2016 года. В больницу города Ренуа, штата Невада, поступила пожилая пациентка с раной бедра. В эту рану попала бактерия, и пациентка заразилась бактериальной инфекцией. Все бы ничего, но случилось следующее. Ни один из антибиотиков, которые были врачам, не подействовал на пациентку. Пациентка скончалась в сентябре, через несколько недель после того, как она попала в больницу. Ни один из 26 антибиотиков не подействовал на бактерию. Но надо понимать, что врачи не применяли все эти 26 антибиотиков в лечении, потому что не все из них были доступны в больнице. Это стало понятно, то что ни один из антибиотиков не действует, когда ученые стали изучать бактерию, как они это делали? Существует тест на чувствительность бактерии к антибиотикам, то есть на резистентность бактерии к тем или иным антибиотикам. Берется чашка Петри, такой круглый плоский сосуд. В него кладутся диски с антибиотиками, на слайде они белого цвета, после чего насеиваются бактерии. Они какое-то время выращиваются, и если вокруг антибиотика рост бактерий есть, мы видим, что бактерия покрывает стекло вокруг антибиотика, значит антибиотик не действует. Если вокруг кружочка, пропитанного антибиотиком, рост колонии не наблюдается, значит антибиотик действует. Так вот, в случае, который я описала, ни один антибиотик не подействовал, значит, вокруг всех этих дисков наблюдался рост. Что же такое антибиотики? Антибиотики – это вещества, которые препятствуют росту и размножению бактерий. Первый антибиотик обнаружил Александр Флеминг в своей лаборатории. Он вернулся после летнего отпуска к себе домой и стал смотреть на чашки Петри, где он выращивал такую бактерию, как золотистый стафилококк. Оказалось, что в одной из чашек Петри поселился гриб. И вокруг этого самого гриба пеницилла не обнаруживался рост бактерий. Флеминг был достаточно внимателен, чтобы это увидеть и зафиксировать как-то. Он стал изучать это явление, и оказалось, что этот гриб пеницил выделяет вещество, которое препятствует росту бактерий вокруг него. Для чего это надо? Для того, чтобы захватить питательную среду вокруг гриба, да? чтобы он мог питаться тем, что находится внутри, а не конкурентные бактерии. Флеминг довольно долго пытался выделить это вещество, и вскоре у него получилось. В 1945 году Флемингу была присуждена Нобелевская премия за открытие пенициллина. В сороковых х годах он был уже запущен в массовое производство. Надо сказать, что... Флеминг не изобрел, а именно открыл пенициллин. Это вещество, которое уже было в природе. Не только, не только пенициллин, но и другие вещества используются грибами, не только пеницилом, и бактериями для того, чтобы победить своих соперников и эм, питательные вещества захватить себе. На слайде можно увидеть картину, скорее всего очень похожую на ту которую увидел флеминг вернувшись в свою лабораторию Оранжевая – это гриб а белая это колонии бактерий там где колонии бактерий находятся относительно близко от гриба гриб выделяет вещество антибиотик и рост бактерий прекращается мы видим как стекло просвечивается между местом где находится гриб и местом, где находится бактерии соответственно, мы можем позаимствовать часть антибиотиков у грибов. Но также антибиотики используют и бактерии против своих конкурентов, других бактерий. Например, на этой чашке Петри мы видим, что три колонии выделяют какое-то вещество, антибиотик, чтобы предотвратить вокруг себя рост одной здоровенной э, колонии, которая захватила почти всю чашку Петри. Итак, антибиотики таким образом могут быть природные, то есть те, которые уже долгое время эволюционируют вместе с бактериями, грибами, которые эти существа могут выделять. И антибиотики могут быть полусинтетические. Это антибиотики, которыми мы научились управлять. Мы берем молекулу, немножко изменяем ее, если к ней уже выработана устойчивость, получаем новый антибиотик, который может убивать бактерию, справившуюся с устойчивостью к изначальному антибиотику. Давайте же посмотрим, что происходит по двум сторонам баррикад войны между бактерией и антибиотиками. Что могут делать антибиотики? Попадая в среду, где находятся бактерии, антибиотик в первую очередь сталкивается с клеточной стенкой. и Это такой большой и толстый чехол, который покрывает всю клетку бактерии и предохраняет ее от воздействия физических, химических факторов. Антибиотик может останавливать синтез этой самой клеточной стенки. Стенка разрушается, и бактерия больше не жизнеспособна. Второй механизм, который есть у антибиотиков, это нарушение целостности мембраны. Мембрана – это еще одна оболочка, которая находится под клеточной стенкой. И тоже защищает клетку от какого-то неблагоприятного взаимодействия с окружающей средой. Если антибиотик нарушает целостность мембраны, то бактерия, опять же, погибает. После того, как мы проходим мембрану, мы попадаем в цитоплазму, в пространство внутри клетки. Внутри клетки происходит очень много процессов, в частности, синтез белка. Синтез белка осуществляет такая молекулярная фабрика большая, которая называется рибосомой. вы видите ее посередине слайда. Это такой комплекс из многих молекул, который, собственно, собирает белки из множества-множества э, маленьких кусочков. Если мы присоединяем антибиотик к рибосоме, то синтез белка не происходит. Если не происходит синтеза белка, значит, мы лиш, лишаемся огромного количества белков, необходимых для тех или иных процессов клетки. Как следствие, бактерия погибает. И последнее, что может делать антибиотик – это останавливать синтез ДНК. Казалось бы, зачем? Все очень просто. Чтобы поделиться, бактерии надо сначала поделить свою ДНК, чтобы генетический материал остался и в одной клетке, и в другой клетке. Если мы блокируем этот процесс, то клетка не может полноценно делиться. Следовательно, количество бактерий у нас не растет. Антибиотик справился со своей задачей. Стоит ли бояться антибиотиков нам? Нет, не стоит. Почему? Ведь, казалось бы, у нас есть мембраны, рибосомы и многие другие структуры клетки, похожие на структуры клетки бактерий. А вот и нет. Все дело в том, что хотя структуры у нас и есть, по строению они очень отличаются. Поэтому антибиотики просто не могут действовать на э, наши структуры, аналогичные структурам бактерий. Итак, что же происходит по другую э, сторону баррикад? Как бактерии участвуют в войне против антибиотиков? Что они изобретают? Во-первых, бактерия может создать насос, который выкачивает антибиотик из клетки. Тут надо сказать, что резистентность э, не всегда очень хороша для бактерий, потому что те или иные функции страдают. Например, насос выкачивает из клетки не только антибиотик, но и многие полезные вещества. Но, согласитесь, уж лучше лишиться тех или иных полезных веществ, чем умереть. Поэтому этот способ работает как э, способ, который изобрели бактерии в войне с антибиотиками. Бактерия получила устойчивость. Что еще они могут делать? Они могут блокировать антибиотик. Бактерия создает большой белок, который работает как условный магнит. Антибиотик цепляется на этот самый магнит и не может действовать на свою прямую мишень. То есть бактерия фактически обманывает этот самый антибиотик. Что еще может делать бактерия? Она может изменить мишень антибиотика. Мы с вами поговорили о многих мишенях, о рибосоме, которая является фабрикой для сборки белков, о мембране, о клеточной стенке. Так вот, бактерии научились немного изменять ту часть мишени, к которой присоединяется антибиотик. Бактерия маскируется, антибиотик ее не узнает. Война проиграна. Откуда же в бактериях появляется резистентность? Все очень просто. случайные мутации в ДНК. Понятно, что бактерия не может посмотреть на антибиотик, понять, как изменить ту или иную свою часть, чтобы выработать устойчивость к этому препарату. Но э, иногда в бактериях случайно происходит мутация. Если мутация полезная, то она закрепляется. Да? Если мутация полезная, то бактерия выживает и может передать эту мутацию своему потомству. Если же мутация никакой роли не играет, то бактерия умрет, ведь она не выработала устойчивость. Мутация никак не закрепится, резистентность не появится. Бактерии могут передавать не только генетический материал своим потомкам, но и соседним клеткам. И происходит это очень интересно. Первый способ – это передача кусочка ДНК с помощью такого мостика. Тут надо сказать, что в бактериальных клетках есть не только молекулы ДНК основные, да, основная молекула ДНК, но и маленькие кусочки, которые могут передаваться между клетками, и они помогают бактериям в передаче устойчивости. Например, в таком маленьком кусочке ДНК, который плавает в цитоплазме бактерий, образовалась мутация, которая позволяет приобрести устойчивость. И этот кусочек ДНК может передаться другой бактерии, соответственно, Бактерия пополнилась кусочком ДНК с э, мутацией, которая м, позволяет бактерии быть устойчивой к антибиотику, и несколько, уже несколько бактерий выживает. Такие кусочки ДНК передаются соседям соседей, соседям, и целая колония бактерий выживает, антибиотик не действует. Как еще можно передать эту устойчивость, передать эту устойчивость своим соседям? Очень интересным способом. Существует такой вирус бактерий, как бактериофаг. Он работает своеобразным курьером. Заражая одну клетку бактерии, он может случайно цеплять на себя кусочек бактериальной ДНК с геном устойчивости. После чего он выходит из клетки, идет заражать другую бактерию и отдает ей этот кусочек ДНК со своей устойчивостью. Опять же, Устойчивость передается от бактерий к бактерии, целая колония выживает, и антибиотик не выполняет своей роли. Но ведь можно создать новый препарат, да? Мы с вами в начале лекции говорили о такой вещи, как полусинтетические антибиотики. Казалось бы, почему бы не изменить молекулу антибиотика, чтобы он преодолел эту устойчивость? Все очень просто. Это время. Дело в том, что Устойчивость вырабатывается сравнительно быстро, особенно если применять антибиотики бездумно. А э, для того, чтобы изобрести препарат, чтобы он прошел все-все многочисленные доклинические и клинические испытания, надо много лет. Э, Итак, получается, что резистентность у бактерий вырабатывается там, за 3-5-10 лет, а на то, чтобы ввести в продажу новый препарат, нужно 15-20 лет. Понятно, что фармакологическим компаниям это совершенно невыгодно, и они просто отказываются от нахождения и производства новых антибиотиков. Ну и, конечно же, вторая причина – это деньги. Понятно, что э, фармкомпаниям абсолютно невыгоден тот факт, что мы пропьем несколько курсов антибиотиков, э, бактерии приобретут э, при устойчивость, и после этого мы не будем этот антибиотик покупать. Они потратили гигантское количество денег на то, чтобы вести этот, этот препарат в продажу. Итак, как же распространяется устойчивость в нашем с вами мире? Самое первое – это больницы. В больницах очень много бактерий, которые взаимодействовали с огромным количеством антибиотиков. Вероятность того, что у них произойдут случайные мутации, которые помогут им быть устойчивым к тем или иным препаратам, очень велика. В больницу попадают люди с ослабленным иммунитетом. Соответственно, эти люди легко могут подхватить внутрибольничные инфекции, да, внутрибольничные бактерии, потом выйти из больницы, недолечившись, и передать эти сами бактерии другим людям с ослабленным иммунитетом. Соответственно, бактерия распространяется в обществе. Следующее – это неправильное использование препаратов. Очень хороший пример – это бронхит. Довольно давно… Известно, что в 99% случаев это заболевание вызывается вирусом, а не бактериальной инфекцией. Тем не менее, в большинстве случаев мы продолжаем почему-то лечить это заболевание антибиотиком. Что делать, конечно же, не надо. Соответственно, бактерии, которые живут в нашем теле, могут передать устойчивость, которую они случайно выработали, другим бактериям, и устойчивость будет распространяться. Следующее – это ферма. Еще в начале прошлого века фермеры заметили, что если кормить скот антибиотиками, то он начинает набирать массу, причем довольно значительно, до 45-50%. Фермеры стали скармливать огромное количество антибиотиков этому самому скоту, и до сих пор 80% производимых, всех производимых антибиотиков тратятся на животных, которые живут на ферме. Почему это плохо? Вроде бы наращиваем массу, все получают прибыль, а мы получаем хорошее мясо. Дело в том, что попадая к нам на стол, мясо несет в себе эти самые молекулы антибиотиков. Мы их съедаем, они попадают в наш организм, бактерии, которые живут в нас, могут выработать резистентность, устойчивость и передать ее другим бактериям. Дальше это будет передаваться от человека к человеку, и таким образом огромное количество бактерий приобретет устойчивость. Мы можем замедлить развитие этой самоустойчивости. Каким же образом? Во-первых, если мы вдруг заболеваем вирусом, очень часто нам назначают антибиотики в качестве профилактики. Когда мы больны вирусным заболеванием, наш иммунитет ослаблен, мы можем подхватить что-то бактериальное. Но ведь можем и не подхватить, поэтому лучше не надо употреблять антибиотики для профилактики, если вы больны вирусом. Следующее, как можно замедлить развитие устойчивости? Следует применять одновременно несколько препаратов. Почему? Даже если так случилось, возникла мутация э, в ДНК бактерии, и она выработала резистентность к одному антибиотику, выжила и передала ее соседней бактерии и своим потомкам, Два и три антибиотика наверняка ее убьют, потому что вероятность того, что возникнет мутация сразу к двум и трем препаратам, очень и очень мала. Что еще? Не кормить скот антибиотиками, либо же кормить его не теми антибиотиками, которые мы применяем в лечении людей. Уже очень много стран, и даже уже в прошлом веке, вела закон, который запрещает это делать, например, Великобритания. Но нельзя запретить фермерам э, лечить коров. Поэтому предприимчивые люди идут э, к врачам за рецептом, говоря, что э, их корова больна, им выписывают антибиотики, и они все равно вскармливают скар э, эти антибиотики своим животным. И последнее – это пропивать курс антибиотиков до конца. Почему это надо делать? Если бактерия, э, которую вы пытаетесь вылечить, внезапно получит мутацию своей ДНК, то ее, конечно же, надо убить, чтобы она не смогла ее никому передать. Если вы будете пить антибиотик, например, 5 дней вместо 10 то с очень большой вероятностью вы эту бактерию не убьете, она лишь ослаблена, но все равно выживет и придаст резистентность, то есть устойчивость. Поэтому пробивайте курс антибиотиков до конца и смотрите, что вам пишет врач. Итак, к 2050 году, если все останется так же, как есть, бактериальные инфекции опередят рак в количестве забираемых жизней в год. И такие случаи, про которые мы с вами говорили в самом начале лекции, когда пациентка э, умерла из-за того, что ни один антибиотик не действовал на ее инфекцию, будут происходить повсеместно и станут обычным делом. Поэтому, если мы не хотим, чтобы такое будущее нас ожидало, и мы не в силах придумать новые антибиотики, должны соблюдать несколько простых правил и таким образом замедлить развитие устойчивости к антибиотикам. Спасибо. Мне ребята, которые живут в Европе, рассказывают, что они, например, ну, в Германии, легче переносят на простуду, чем когда они приезжают сюда в Россию и, заражается. Mm -hmm. Это как-то тем, что у нас различаются медицинские, медицинские традиции антибиотиков, когда они прописываются. Да, я не знаю точно насчет простуды, но я могу предположить, что в России более халатно к этому относится. Как минимум, потому что до последнего времени мы могли пойти в аптеку и купить антибиотик без рецепта, да, а в Германии все препараты очень строго выписываются, да, и вы не можете прийти. В аптеку и купить себе что-нибудь. Да? Соответственно, у нас, если вы чем-то болеете, это может быть вирус, а вы идете пить антибиотики, да? не вызвав врача. В Германии это невозможно, это раз. Во-вторых, опять же, не знаю насчет простуды, но, например, Россия считается гигантским рассадником эм, туберкулезной палочки, которая очень устойчива к антибиотикам, потому что эм, очень много туберкулеза, как известно, людей, болеющих туберкулезом, в тюрьмах, вот, а там очень халатно относятся к тому, как их лечат, вот. Соответственно, из этих тюрьм потом все расходятся вот эти вот э, резистентные бактерии, вот. А есть ли какие-то объяснения о том, как антибиотики влияют на увеличение мышечной массы, то есть, почему это происходит и Насколько это происходит у людей, а не только у коров. Спасибо. А, угу, спасибо. Дело в том, что это еще не до конца изучено. Вот что известно сейчас. Понятно, что антибиотики действуют не только на тех бактерий, э, которые мы пытаемся вылечить, но и на наших собственных, на нашу собственную микрофлору. И сейчас уже понятно, что это происходит из-за того, что наша микрофлора погибает. Но не очень понятен точный механизм. Также понятно, что на человека это тоже действует, конечно. Но когда мы пьем курс антибиотиков из 10 дней, это может быть не так заметно. В то время как коров этим, этими антибиотиками леч, ну, дают им на протяжении 10-20 лет, соответственно, они гораздо заметнее набирают эту мощную массу. Как они передаются от человека к человеку? Это зависит, опять же, от заболеваний. Есть заболевания бактериальные, которые передаются, например, воздушно-капельным путем. Вам достаточно чихнуть на человека, чтобы он зародился. Есть заболевания, которые передаются при э, прямом контакте, например, при поцелую. Есть э, заболевания, которые, э, хламидиоз, например, да, которые передаются при половом контакте. То есть вариантов множества. По мнению науки, необходимо принимать несколько антибиотиков сразу, чтобы добиться mm -hmm. бога. Да, да. Но если мы с клеточного уровня уйдем на уровень организма, <сослушаем> то как наши внутренние органы типа печень, почки воспримут такой вот наш настрой? Mm -hmm. Спасибо за вопрос. Действительно, э -э -э советуют принимать несколько антибиотиков сразу. Это является одним, ну, не антибиотиков, а просто препаратов. Это является одни, одним из э, принципов химиотерапии. Да, есть некоторые правила эм, лечения, и один из них, э, одно из этих правил говорит, что надо э, принимать несколько препаратов. Конечно, это э, будет намного хуже для организма, чем если бы вы принимали и лечились только одним антибиотиком. Но это та же самая история, что с насосом, да, который выкачивает у бактерий антибиотик из клетки. Да, он выкачивает не только антибиотик, но и полезные вещества. Но лучше лишиться чего-то такого, чем умереть. да? Тут же и с человеком. Лучше принять 2-3 да, разных антибиотика и точно убить бактерию, чем умереть от бактериальной инфекции. Насколько я знаю, у... Да. Все равно где-то два процента выживает, это очень маленькое количество. То есть даже э, если мы заварим разными антибиотиками наш организм, все равно это, как правило, не даст стопроцентной э, гарантии, потому что все бактерии уничтожены. Да, все равно это происходит. Но опять же, если мы возьмем э, лечение одним антибиотиком и возьмем лечение тремя разными антибиотиками и посмотрим вероятность выживания бактерии с возникшей мутацией против этого антибиотика, то во втором случае, когда мы лечим тремя препаратами, вероятность стремится к нулю. Потому что вероятность только того, что в принципе возникнет хотя бы одна мутация, она крошечная. Но тем не менее, из-за того, что бактериальных инфекций очень много, ими болеет большое количество людей, такая вероятность ну, в масштабах нашего общества все-таки есть. да, Так почему бы не понизить ее, применяя несколько антибиотиков? Да. Даже в таком случае какое-то мизерное количество организмов выживет, но это будет лучше, нежели мы просто не будем пытаться. И второй вопрос. Это стоит кардинально пересмотреть подход того, как мы общаемся с бактериями и относительно того, как мы неизбежно оказаться, потому что все равно резистентность а сформируется. Да, резистентность все равно сформируется. И именно поэтому я говорила не о том, как мы можем полностью избавиться от резистентных бактерий, о том, как мы можем это замедлить. Уже сейчас существует несколько подходов других лечения не антибиотиками, а, например, фаготерапия. Фаги – это вирусы-бактерии, о которых я говорила, которые работают курьерами между несколькими клетками ДНК. Можно лечить бактериальные заболевания ими, но пока что антибиотики остаются наиболее эффективными, да. С очень большой вероятностью рано или поздно мы проиграем эту войну, если будем использовать только антибиотиками. Именно поэтому сейчас разрабатываются новые способы, как фаготерапия, например.